Меня зовут Алёна Ягларионова. Сегодня мы прошли курс кандидата медицинских наук Мощеля Андрея Ивановича Эндодонки под микроскопом. Курс нас, мастер-класс нас обучил тому, как поставить микроскоп, как настроить под себя микроскоп и работать с микроскопом. Все очень объемно и просто. В будущем я считаю, что микроскоп войдет в работу во всех сонатологиях.